Приветствую всех из Финляндии. Сегодня я хочу сделать дополнительное видео к э, видео о электрике. Там электрощит я показывал как он выглядит, что из чего состоит и так далее. То есть, но э, все там, ну кто специалист, они уже начали писать, что а где вот это, а где вот тут вот это и так далее. Но я забыл упомянуть о том, что у нас всегда присутствует еще один электрощит, который в одной. Он находится на улице, как правило. Не как правило, а процентов он находится на улице, где стоит сам по себе счетчик и пробки. Пробки обычные, старые, которые, ну, как с ниткой, с проволочкой, которые могут отстреливаться. То есть на каждую фазу стоит три пробки. То есть не ставятся никакие автоматы, а ставятся вот именно на ввод три отдельные пробки. И это важно. В щите есть, в уличном обязательно розетка есть. Там бывает так, что пара простых розеток и одна на 380. Ну Это чтобы пользоваться там что-то на улице, скажем так, нужно сделать. А так, вот, пожалуйста, это будет находиться в папке с электрикой. И там можете посмотреть, как это все устроено. А на этом хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч.